Многие многих хорошее пережитое ушло недалеко, даже иногда напоминает о себе частыми воспоминаниями. Кому-то приятно вспомнить времена огромных очередей за новым дефицитом со знаком качества, а кто-то, скорее всего мало кто, но все же более 40 лет еще пользуется башкирским или другим советским брендом. Предлагаемая здесь тема может затронуть тщеславие некоторых, но все же эта тема окажется полезной тем, у кого появится желание оживить отцовскую или дедовскую электробритву и на себе ощутить технический аромат советских времен. Двигатель этой бритвы в последнее время работал рывками и не набирал полных оборотов. Бриться было очень затруднительно. Двигатель останавливался даже при слабой нагрузке или при наклоне бритвы в любую сторону. Ощущался слабый специфический запах перегретого металла с подгорающим моторным маслом. Эти признаки в большей степени относятся к неисправности и щеточно коллекторного узла в котором возможно имеется значительный износ контактных щеток. Но тут еще нужно дополнительно дифференцировать и другие повреждения со схожими признаками. Бритвенный блок оснащен вращающимися роторными ножами, крутящий момент на который передается от коллекторного электродвигателя через понижающий редуктор. Главным узлом подобного двигателя, демонстрируемого от бритвы Бердск, является щеточно-коллекторный узел, образованный с коллекторой контактных щеток. Из-за ослабленного электрического контакта между угольной щеткой и коллектором, ротор электродвигателя не может полностью раскрутиться и быстро войти в рабочий режим. Площадь соприкасаемых поверхностей между контактными щетками и ламелями коллектора уменьшается, Вместе их соприкосновения увеличивается зазор и образуется увеличенный искровой промежуток, из-за чего наблюдается дополнительное выделение тепла и дыма. Изношенная щетка со временем подгорает и осыпается если подключенную к электросети бритву с такими щетками немного наклонить то ее двигатель может остановиться или повторно запуститься также не выдавая всю мощность можно смоделировать описанную ситуацию, чтобы удостовериться в предварительных определениях неисправности и выявить еще возможные имеющиеся до вскрытия самой бритвы. А еще по некоторым признакам с большой вероятностью можно предварительно определить имеющиеся повреждения обмотки электродвигателя бритвы. Межвитковое замыкание возникает иногда после некачественной намотки. Когда во время укладки витков в одном или в нескольких местах повреждается изоляция, повреждения могут быть незначительными и незаметными и проявиться не всегда сразу. Бывает и через продолжительный срок пользования бритвой. Поврежденные места изоляции на обмуточном проводе могут располагаться рядом через виток или более. А в момент замыкания между собой образовывать коротко замкнутую секцию или коротко замкнутый виток, которые будут оказывать значительное влияние на общий магнитный поток. Перегрузка электродвигателя приводит к перегреву его обмоток с возможным повреждением изоляции зависящие от степени перегрузки. Повреждение изоляции обмотки электродвигателя может проявиться сразу во время перегрузки или со временем при пользовании бритвой. Здесь также возможно образование межвиткового или короткого замыкания. Искрообразование на нормальных контактных щетках будет уменьшено при перегрузке двигателя. При межвитковом замыкании якорь двигателя не раскручивается полностью. Заметно повышенное гудение двигателя а также из-за перегрева его обмоток будет ощущаться нагрев корпуса бритвы. Так как нормальные контактные щетки в таком случае плотно прижимаются к ламелям коллектора, то между ними может увеличиться искрообразование с большим выделением тепла. Потребляемый ток у такого электродвигателя немного повышенный, тем больше чем больше охвачено поврежденных витков обмотки. При замыкании обмотки на корпус следует выделить конкретно тот случай, когда обмока будет касаться поврежденным местом металлических частей электродвигателя хотя бы один раз, и хотя бы в одном месте. То есть тогда, когда через поврежденную изоляцию между электрическим проводом и металлическим корпусом изделия будет присутствовать хотя бы один электрический контакт. Повреждение изоляции или замыкание обмотки на корпус происходит от перегрева обмоток двигателя или из-за плохой фиксации обмотки, когда изоляция провода перетирается от вибрации или обгорает при повышенной температуре. Подобные повреждения встречаются очень редко и в основном под влиянием самого пользующегося бритвой. При обрыве провода в обмотке возбуждения в электрической цепи двигателя бритвы электрический ток будет отсутствовать. А вот если в одной обмотке якоря появится обрыв, то двигатель запустится, но ротор не раскрутится полностью. При обрыве в разных обмотках якоря, ротор может остановиться в одном и том же положении, когда одна из контактных щеток будет располагаться над поврежденным участком цепи. А что касается этой бритвы, то здесь еще нужно исключить механическое повреждение дросселя, нарушение в местах пайки и слабые места в контактных электрических соединениях. Тот, кто пользовался этой бритвой, знал об изношенных щетках и, скорее всего, не имел ничего для их замены. Под пружины контактных щеток была подложена бумага. Контактные щетки не прижимались, а соприкасались и то иногда. Электродвигатель запускался, а когда бритву подносили к лицу или пытались с ней убриться, то двигатель останавливался, так как какая-то из двух щеток теряла и без того слабый имеющийся электрический контакт. Электродвигатель не набирал свои обороты из-за потери энергии в слабых контактных соединениях между щетками и коллектором. Чтобы устранить эту неисправность, для начала возьмем подходящий по размеру солевой угольно-цинковый элемент. Вытащим угольный стержень и сделаем из него новые контактные щетки для двигателя электробритвы. Свойства угольного стержня схожи со свойствами контактных щеток, применяемых в миниатюрных электродвигателях. Материал мягкий и очень легко поддается обработке, так что то трудностей в изготовлении новых щеток возникнуть не должно.